Ягодичное или как, как более грамотно тазовое приближение. Где-то 3-4% всех детей рождаются, или не рождаются, а находятся в тазовом предлежании в конце беременности. Здесь есть несколько моментов, которые я бы хотел обсудить. Первое. Во-первых, это не должно вызывать паники. Потому что в 26 недель беременности где-то 30% плодов находится в тазовом предлежании. И здесь, как правило, это дает предмет для паники для большинства будущих мам. Вот, будет кесарево сечение, ребенок в тазовом предлежании. Никаких оснований для паники нет, поскольку через 2-3 недели ребенок сам переворачивается и находится уже в головном предлежании. Поэтому... Где-то до 34-35 недель этот диагноз несерьезный. Его часто делают, я часто, пациентов присылают на второе мнение, я их отсылаю назад. Говорю, приди через 2-3 недели, они приходят, а ребенок уже там, где он должен быть. Но где-то в 36-37 недель приходит такая мама, и ребенок продолжает быть в тазовом предлежании. Есть как бы два варианта ведения. Первое. Это предложить им кесарево сечение, поскольку в современной медицине влагалищные роды при тазовом принадлежании применяются достаточно редко. Если мама категорически отказывается от кесарева, я объясняю ей все возможные последствия влагалищных родов, поскольку 25-15 лет назад мы все их рожали через влагалище естественным путем. И большинство этих детей совершенно нормальные. И если мама согласна на эти факторы риска, у меня нет проблем. Но большинство, выслушав врача, решаются на кесарево сечение. Решают, что это лучший вид родоразрешения при тазовом приближении. И второй вариант – это постараться повернуть ребенка. То есть, сделать как бы наружный поворот на головку. Это старая акушерская операция. Относительно безопасная, если врач имеет достаточную квалификацию, успех порядка 60%. Поэтому, если нет маловодия, если нет обвития пуповины, если ребенок не очень большой, если ребенок подвижный, то после того, как поговорим с будущими родителями, их интересует эта операция, мы ее проводим. И, как я вам сказал, 60% успешно, в случае успеха э, мы как бы ожидаем нормальные естественные роды. Если нам не удается повернуть, форсировать это не нужно, второй раз это делать не нужно, тогда как бы с, самим Богом велено сделать кесаревое сечение, и дети эти прекрасно адаптируются в жизни.